Всем привет, друзья, в этом видео мы сделаем перебор монет 25 копеек, я покажу вам редкие монеты, редкие находки. На международном аукционе Виолити каждый день продается более тысяч предметов коллекционирования. В прошлом выпуске я показывал вам монету 2GAM, которая сейчас стоит порядка до 700 гривен, ее редкую разновидность. Посмотрите обязательно этот ролик, ссылочка будет в описании. Также вот мне приехала посылочка, это заготовка по 25 копеек, реально вот так вот на таких заготовках печатались монеты. И собственно такая хорошая новость, у меня вот такой вот пакет 100 гривен по 25 копеек, были вот они запакованы еще в Август, что она в каком-то супер бумажном хлипеньком пакетике. Ну, ничего, будем, будем искать какие-то редкие разновидности, э, какие-то редкие, редкие монеты. Я думаю, что-то, что-то мы точно найдем. Она запакована была, я не знаю, сколько это банк запаковывает, обычным, обычным степлером, без каких-либо то либо клеем, без каких-либо наклеек. Возможно, так э, сам банк запаковывал, сложно мне сказать. И вот тут целая-целая жменька вот таких вот монет. 25 копеечных сейчас будем с вами вместе перебирать смотреть на редкие разновидности и собственно наполнять свою коллекцию а вот 1 2 копейки 5 копеек уже с октября они у нас а, перестают ходить в обороте так что успейте себе отложить ваши монетки я буду по чуть-чуть себе насыпать э, вот так вот для перебора. и в первую очередь я буду откладывать те, которые мне кажутся с какими-то разновидностями и, и по годам, в принципе тоже будут откладывать то, что в штемпельном блеске в хорошем состоянии, я буду их откладывать в отдельную сторону. В принципе в принципе разновидности а, заметны почти все сразу а, конечно 2 г.м. довольно дорогая там конечно нужно смотреть вот ну есть много много разновидностей 25 копеек ну, визуально конечно можно их отличать особенно из тех которые у нас старые также 25 копеек а, 95 -го года являются у нас редкими Довольно хорошая за них цена, у меня они в коллекции есть. 96 я бы тоже откладывал, потому что их мало, не так много, но потихонечку можно, можно тоже откладывать. А могут попадаться еще какие-либо повороты, то есть я бы просматривал, потому что действительно бывает такое смещение на какой-то какой градус. Кстати, видите мы можем посмотреть эти отростки у нас есть значит это не редкая монетка к сожалению копеечные 92 -го года я может быть, тоже все-таки буду откладывать для статистики посмотреть сколько монет из 100 гривен будет 92 -го именно года вот какая-то смотрите вот у нас 94 -го года тоже мы отложим то есть в отдельной статистике крупный гурт для статистики сколько было и других э, других годов состояние вы знаете как-то не очень вот эти монеты которые чеканились у нас э, на на монетном дворе видите есть маленькая такая вот указание что это чеканилось в Киеве э, что-то качество мне их вообще не не очень нравится если сравнивать с теми монетами которые были начеканены еще в далекие в 90-е годы то эти монеты, к сожалению, по качеству сильно уступают. Да. Идет, ждет. Второй год. Второй. Обычный штамп. Вот, 2015. Блестящая, гляньте какая прям. Можно отложить ее себе как раз по годовку. Но она ничего не стоит, то есть стоит ровно свой номинал до 94 эти но ну, мы их будем 94 отдельно откладывать смотреть э, сколько из 100 гривен попалась блестящие когда-нибудь занимались перебором монет расскажите был у вас опыт такой вот именно пересмотра монет которые вот вы берете себе пачечку и пересматривать? напишите в комментариях кто-нибудь такое делал Тоже я Первый раз вот, делаю это с 25 копеечными монетами. Бывало, пересматривал именно гривны, бумажные гривны. Ссылочка есть в описании на целую пачку мы по номерам. Смотрели, потом я их разыгрывал. Гляньте, пострадала. 94 -го года. Какая? Что продолжаем перебирать. В принципе, конечно состояние не очень. Вот, смотрите, первая. 96 -го года попалась. Мне, на самом деле, 96-й год нравится, и гривны, и 50-копеечные монетки. Обязательно запишу видео на эту тему, первая 96-го года монета попалась. Конечно, вместе с кем-то веселей просматривать монетки, но я решил первый вот такой вот опыт, именно 92 тоже отложу для, общего, для подсчета, сколько их было конечно же, когда просматриваешь сам, можно более-более внимательнее смотреть именно на штампы, не отвлекаться на разговоры. вот, так, ну что, уже мне кажется, половину пачки я пересмотрел. Ну, пока, пока чего то такого супер интересного я не увидел, ну кроме стандартных там 96, 94 год какие-то вот 94-й о первая какая-то разновидность очень похожа Ладно, давайте посмотрим что это у нас похоже на бублики но нет это не бублики это не бублики но очень похоже конечно бублики попадались мне просто с оборота скажем так это вполне реально вполне возможно до да, чтобы они попались вот я думаю статистика говорит о том что их довольно много в обороте может быть вот довольно крупные ягоды. но это не это не это не бублики Сейчас еще будем досыпать. Вот сколько у меня еще осталось. Так, вот, Там уже должно быть хоть что-нибудь. Единственное, что я удивлен, что почему такой хлипкий пакет. Гляньте, он прямо разваливается на глазах. То есть, как можно в таких пакетах вообще что-то транспортировать или каким-то образом монетой передвигать. Потому что ну, он просто разваливается на глазах. Ну что ж, будем по чуть-чуть дальше высыпать. Смотреть, что у нас... Дальше есть. Давайте смотреть. второй? О, ну вот, вот, смотрите, супер! То, что я и проговорил. Вот это я имел в виду бублики. Видите, какие ягоды с отверстиями. Я немножко как-то визуально эти перепутал, потому что большие ягоды тут нет нет этих отверстий видите дырочек а здесь есть и я думаю этот штамп может стоить я дальше покажу какой штамп на переборе гляньте какие прям супер супер толстый у нас тонкий трезубец здесь они могут быть в нескольких вариантах вот я не помню точно как у нас тонкий сколько стоит но супер уже какая-то находочка уже можно отложить как раз к монетам туда 96 94 вот такая вот думаю несколько гривен она может стоить слушайте супер вообще я очень рад так может еще тут есть вы видите можно путать как раз тут видишь видите нету отверстий на этих э, ягодах 94. так смотрите ну одни бублики у нас уже есть такие немножко грязненько и вот попалась еще одна монетка тоже 25 копеек тоже бублики можем их сравнить между собой у меня есть в альбоме в холдерах я покажу по разновидностям гляньте средний зуб трезубца и вообще сам по себе размер трезубца два варианта у меня есть в коллекции Вторая немножко как бы, как бы почище Конечно, тоже есть какая-то ржавчина Небольшая на ней Может, если исполоснуть ее там мылом Ну, я не знаю Я не люблю мыть такие монеты Потому что Можно ее так наполировать Что она будет супер блестеть Кстати, здесь с этой стороны Реально довольно чистая Ржавчины не так видно, как с этой стороны Вот, это такая довольно грязненькая ну, я думаю, уже, уже есть что положить в коллекцию. У меня как раз такие разновидности. Надо посмотреть э, с толстым, с толстым э, средним трезубцем. Какие по стоимости сейчас проходы были на Виолете. Видите, какой гурт. Супер. Уже все, уже, уже окупилась. Мне эта пачка, мне кажется. Я за нее там доплатил небольшой бонус, чтобы мне дали именно эти... 25 копеек, именно эту запакованную пачку. Вот. Ну, супер. Уже, уже класс. Я доволен. Вот. Плюс соберу, получается, погодовку себе 25 копеечных по годам. Постараюсь выбрать в самом лучшем состоянии. И как раз и как раз какие-то какие монетки идут в коллекцию. И Я их помою, как-то с ними разберусь. Так что тут у нас так, это у нас обычные 25 копеек. Будем высыпать, смотреть. Вот все, что осталось. Смотрите, все. Вот пустая коробочка. Так, это все, что осталось для сегодняшнего перебора. Ну, может что-то еще, конечно, хотелось бы себе найти. глядя как блестить. можно тоже спокойно отложить ее себе в альбом так четвертый второй кто перебирает ребят напишите как это у вас происходит если перебираете дальше 14 гляньте вообще почти не видно что за монета такая с такой таким плохим чеканом вот некачественно сделанная монета 94-го еще одна общую статистику пойдет. Так, ну что? Дальше. 13-й. Ну, походу, все, друзья. Будем разбирать то, что получилось. То что, то, что нашлось. Ну, тоже неплохо. Так, ну что? Вот такая у нас... Вот такие наши 100 гривен. Я сейчас посчитаю, сколько у нас каких было монеточек и скажу вам из 100 гривен получилось найти вот 14 монеток у нас 92 -го года 96 -х, 96 -х всего 2 монетки у нас нашлось 96 2 монетки 92 -го года у нас этого штампа довольно много кстати Но для общей статистики я думаю будет полезно таких у нас 33 монетки появилась и две монеты которые у меня на самом деле есть в коллекции но это бублики приятно получить я думаю green по 6 по 10 могут быть такие монеты но ну, понятное дело что их сложно купить потому что люди не хотят переплачивать за доставку То есть покупаешь монету за 6 гривен должен заплатить за доставку например на 25 гривен это невыгодно у меня в коллекции есть две таких монетки с бубликами вот эти покажу вам вот такой вот, друзья, перебор получился. Ну что ж, как только в этом видео наберется 100 лайков, я покажу вам более детально обзор на 25 копеек с бубликами, какие есть разновидности и какие продажи на аукционах. Так что ставьте лайк и всем пока!